Одноклубники, приветствуем вас! На отправке у нас мотобуксировщик Железная собака шириной гусеницы 600 мм Длиной базы стандарт 1450 На буксе установлен двигатель Зонгшен С катушкой на 9 А, 108 Вт а В базе присутствует Реверс редуктор для передвижения Вперед-назад Фара штатная на 36 Реверс Переключатель реверса выводим на руль по желанию. Можно переключать передачи, не вставая с саней. А бук здесь представлен на катковой подвеске, мягкая, независимая. Будет и использоваться с модулем Толкач. Уезжает в Архангельскую область, в город Полисецк. Всем спасибо за просмотр. Пока!